Привет, друзья! Программа Welcome имеет богатый функционал, который представлен в главном меню и на панелях с инструментами. Панелей такое большое количество, что в них можно запутаться, плюс они занимают рабочее пространство. Более того, на панелях может быть размещен функционал, который вам, собственно, и не нужен. Вот для того, чтобы отобразить или скрыть панель, необходимо навести курсор мыши на свободное место для размещения панелей и нажать левую клавишу мыши. В открытом списке панелей, кликая левой клавишей мыши, установить галочки напротив тех панелей, которые вам необходимы на данном этапе работы. Если вы только начинаете изучать программу, то вам достаточно будет оставить следующие панели. Вышивание графики. Инструменты, панель с гордым названием «Панель», параметры, просмотр, режим, стандартный, статус, типы заполняющих и контурных стежков, традиционная оцифровка и цвет. Именно на этих панелях содержатся все необходимые инструменты для создания объектов вышивки все остальные панели будут появляться на вашем горизонте в процессе познания программы и оставаться в том случае, если в них будет необходимость. Чтобы разместить панель в нужном месте, необходимо навести на нее курсор мыши, кликнуть левой клавишей и, удерживая ее, перетащить панель в нужное место. Либо дважды кликнуть по панели, и она автоматически будет расположена там, где и положено, хотя это не всегда соответствует вашим потребностям. Потренируйтесь в расположении панелей, посмотрите, что имеется в программе и если найдете что-то интересное и досели вам неизвестное, стучитесь, а я отвечу вам новым роликом. Всем хорошего дня!